Приветствую всех, мы на канале Артему, с вами Артём мы продолжаем проходить Сталкинг. Желание Фантома, моя разработка в мире Майнкрафта. В прошлой части мы... Что здесь? Да? Так, в прошлой части, короче, мы получили кейс, который почему-то у меня исчез. нас. В принципе, нам как бы в дальнейшем не понадобится. Вот. И ну также, же, что мы сделали. Потратили деньги. Я не очень помню, короче. А, ну к Сидоре вообще там пошли что-то типа, Да. удали. Так, а. Че? Ничего не скажешь? не, не скажешь. Все, не круто. Так, давайте зайдем. Забил... А ну, мы не сможете купить вот столько струн а мы столько 100 рублей, поэтому ничего не будет ладно что ты мне не скажешь прежнему храняешь туда не взлети но блин если вот за деньги нет где чем так пойдемте к Сидоровичу нам нужно получить новое задание А, мы ему КПК явнее не дали. Нам нужно получить новое задание. Так, ну что, поехали. Так, Сидорович, ситуация прояснилась. Та информация, которую ты мне принес, КПК моего сталкера, открыла нам путь в темную лощину. Раньше это место было нам вовсе недоступно, но благодаря тебе у нас уже имеются его координаты. Но туда без специального костюма и не пройдешь. Что теперь делать в принципе я уже заканчиваю чертеж над, твоим, над новым костюмом его вполне хватит чтобы пересечь эту темную овощину и только от центра зоны вам не дадите так что придется тебе потом зайти в лагерь янтарь или на базу дома но мне еще не хватает одного чертежа без него костюм тебе не сделается где мне достать его так у нас новачивка уже есть один вариант там же мостом где мне принес хабар имеется лагерь добраться Разочисти резен Геннадия, он даст тебе чертеж. Если что, скажи, что пришел от меня. После того, как принесешь мне чертеж, я уже смогу закончить на тебя специальный костюм. Готов? Да, я готов. Так, он снова ачивка. А, Принести чертеж. Нужно отправиться в лагерь долго и раз, разыскать Геннадия. Он мне даст нужный чертеж на стедере. Так, у нас еще новое. Вот это появилось. Тремот с качан. Так, отлично. Так, отлично, нужно отправиться в темную лощину, значит, так, я зашел в креатив, мне нужно было взять PDA. Он конечно не работает, но он здесь нужен. Так, мы хотим есть. Я его просто в начале себе не добавил. Прямо должен быть у каждого. Так, а тут можно прописать команду на... PDA. А нет. Если так... Так называется. Так, а если так... Нет. Просто я думаю, что прописав команду мы получим доступ к PDA. Так, там у нас ч, там там тономали нет, не пойду. Так, ну что ж, пошли сюда. Есть, есть, есть, Все. А, ну у нас есть карта. То есть нам идти.. Так, нам идти получается на Так, черт. Там ренегаты, друзья. Да, ренигаты. Прописываем сохранилку. Так, он еще спустил газ. И нас убили. У -у -у. я думаю сейчас лучше одеть противогаз и нас убивают Они будут тут часто. Поэтому пока противогазие, думаю, стоит. Еще лучше... Течка. Так, правильно идем. Да. Идем мы правильно. Там еще не ренеблятся, Господи, меня задолбали уже. Пробежать у них, чтобы они меня даже не заметили. Но ну, заметит, они не заметят. сниму, сейчас у меня его видно, послужило. О, отлично, они сейчас друг друга перестреляют, этим Ну, все. Так, я не заходим. Ну все. чепаю эту штуку. Не бесит они. Все вроде нормально. Блин, мы сейчас умрем скорее всего из этого газа да мы сейчас умрем идем черт там еще не надо Так, если что нормально, значит мы в принципе риском. Ты будем вы издеваться? Не, так не правильно. сделаем вот так то <плак> вы <waste> <плак> Побежать просто блин, белым моя потом. Бежать, ты задолбал стоять. Да, вроде торвался. No. Прописываем. Блин, у нас сейчас патроны закончится. Так, идем. идем. О, он, блин? Оус, как там полку? это браги то это будет очень, очень... а нет это не враги так химик долго отношений нейтрал чего тебе Ой. тимофей долг нашими крот А это долго в целом оружие убери мужик тебе поговорим до встречи У нас Полигон. Ход серый. Вот. рассвет Так, это долмарсы. Так, химера, комбат. Мы стоим на посту, чего теперь. Что происходит? Главное спросим здесь. А, вот. Минус. Да, вот это он. Так, у нас? Кландайк ага ничего все он требует артефакты не потом нет. так геннай вау это хорошо так наверное долго думали Здравствуй, зачем пришел? Мы тут, понимаешь, лагерь охраняем, рак совсем близко. Привет, я Сидорович. Вот оно что. Что-то я не помню, чтобы он посылал кого-то из ученых. Ха-ха-ха. Совсем последнее время плохо, что с наемниками. Сидорович сказал, что у тебя есть чертеж для создания мощного противогата. Да, такое у нас имеется. Ты, кстати, хорошо справился с этим вояком на железнодорожной насыпи. Так и молочам. ночам. Что вы так ненавидите военных? Ненавидим, видим, это еще мягко сказано. Эти ублюдки возомнили себя повелителями зоны. Молота только их территория. Никакого прохода не дают моим ребятам. Но ничего, будете на наших поле не праздник. Они же еще моего человека в плен взяли. Поможешь нам нашего вызволить, будет тебе чертеж. И принеси мне, кстати, их документы. Тогда даже заплачу тебе побольше. Как мне туда попасть? Смотри, выходишь из нашего лагеря на дорогу и поворачиваешь налево. Просто иди прямо, пока не увидишь грозовик с воротами. Там они его держат. Хорошо, я помогу в другой раз. Если в другой раз, приходи, как ты думаешь, помощь нам действительно не помешает. Ладно. Хорошо, я помогу. Так. У нас еще одна ачивка. Вызвали долговцы и время документа. Надо вызвать бедного долговца и принести Геннадию военные документы. Может, награду стоит еще не будет. Так, а потом Ксидрин еще следует. Налево повернуть. Он будет повернуть налево. Отлично. Поукизанный грозный домик. Крипер. идем значит правильно так у нас слишком много вещей это мы оставим стаймушка мы Дим, какой с не нужна все нормально так ну я правильно я думаю, выйти из лагеря налево так, нет, он грузовик нет, походу что-то другое, кстати, там что-то может быть не... так, так, так, аккуратно ага, так, винты, отлично больше тут ничего нет. Так, если там кошка мне какой-то занеплание, не обращайте внимания. нужно как-то прорываться. А, у нас есть. Чушь. Конечно. О, с кнопчой выпал. А, не ну, крутил газ. У меня свой весь. Теленигаты уже достали. Так, с кнопчой типа. А у еще гранаты есть. Ч ⁇ себе? Так, так, так, так, так, тихо, тихо, тихо, это кажусь ему. Это военный получается. Сохранялочку. Нет, слушай, это не военная, это бандиты. Положил. Снайпер снять. Отлично. О. О. Он еще вынимали. Погиб. Пусть умрядный. Ну, смысл он исполнить хпа не вижу. Ага, так, Тут были патроны. Годил, короче, можно убрать. кошки по арт участники И еще одного Так, подобрал. Так, отлично. Как то я пройду? Слишком теперь Черт убил. Черт он там хилится, что ли? документы отлично вызовы долгом сегодня документы задание не вершило. так Мих, отношения друг, друг спасибо что спас меня мужик своем обязательно в лагере передам Так, кто-то чтился Это я шел с ребятами на спалку чтобы наших вызвали слава бандитов но вот когда мы пришли то увидели что их очень многие решили начать переговоры только они застрелили пленных, а мои два ряда товарища оказались сделки с этими бандюганами. Меня вырубили и проснулся, то больше ничего не помню. Только слышал сегодня разговор, что они собирались идти на балу Но это не мое дело, пусть он понял. Кстати, если будешь проходить на его свалки, то заглони, прошу мой тайник. Там лежит на фамилии пистолет. Очень дорог. Не переживу, если его заберут вояки или бандиты. Принеси его потом, но я тебе хорошо заплачу но тем поможем вот эти личные координации комнаты уже отметил тебя на карте все иду. так да, и вернуть пистолет и стыдно да. так надо быстро а, ну, забрать фарминг пистолет с тренировкой на свалке принести его ну, потом сделаем так ты друг Вот, на свалку, видимо. туда получается. А нам нужно сейчас создать документы. Да, нам нужно отдать документы. Это вы, извини, братан, но в другой раз. После этого задаем. А, нет, сначала нам нужно, а, да, военные документы дать, а потом зайти к Сидричу и чертеж. И на этом мы закончим. Так. Что... Обращайте внимание. В больнице не можем. что так не видно, у меня тоже, кстати, не видно. Давайте подожду. Умрем, да? Все, сейчас мы умрем. Умрем. Так, одного ведука нового. Все работает отлично. Да, мы идем правильно. Все будет окей. или не гадать уже задавали и главное не смотреть и поехали существует э -э -э. Все. все спасибо держи свою награду от меня всегда рады тебе получены деньги 5000 получим предмет чертеж чё да. да ладно теперь у нас 500 вот теперь мы можем что-то купить что-то купить все, бывайте долго всем, живите себе дружно, а я пойду к Сидоровичу за награды. Так, а нам еще идти идти. Ну, живым Выбраться отсюда. Кому нравится моя рубрика, пишите в комментариях. Я старался. Ну, локации делал не, я, но с сюжетом, с этими NPC диалоги не делал, Это я старался. Так, не в следующей серии мы... Не знаю, что мы будем Что мы будем делать? Будем делать будем. Отлично. Умер в аномалии. Повезло. ему. ночью буду далее давай она передаст ночью когда будет ну на крафте я буду так с факером ходить а -а -а. Device или Чеще всего время, Днем и к Сидоровичу. Датя чертеж да. Так и я там лежал. <coughs> Не знаю где. Так, все, фонарь можно убрать. 5 пля прозглавало, выявляется. Так, это, короче, тоже, извините, Мы их атаковали. Так, Сидорович. Так, Сидорович, привет. Отлично, твой костюм уже готов, держи. Получить предмет, специальный костюм защиты, получил деньги 500 О. Ну как примерим. О! Нормально. Так, давайте его снимем, просто открываться не будем. Специально для темного нащины. Так, у нас теперь 5 600 Давайте зайдем что-нибудь всех купим, посмотрим. И на этом закончим. Так. так, Михалыч, здорово. Так, что мы можем купить? Ну, у нас столько... Стол Валенти радость всего лишь. Ну, ну, ну, ну мы не купим. Чешки не купим. Вот, куда нам не надо. за 5000 гитар, она мне нужна. Так, 23. <свистолет> Нет, ну, да, нам тоже не надо. Пистолет с глушителем. Не вижу в этом смысла. Но оружие у нас -то нет, тоже не вижу. Да. Можем теплые штаны купить. Граната. 500, теперь 1000. Давайте попробуем давай. Вот, берем гранату. Давай теплые штаны возьмем. Хоть чем-то будем одеты Потому что вот это просто кадывается не буду. Это специально. Вот теплые штаны как-то под не смотрятся. не уже что-то. Ну что ж, друзья, на этом будем заканчивать. В следующей серии думаю, пойдем уже к темной лощине. Ну. Может даже быть в долг, мы долго пойдем. И базу девушка барма. Вот. Ну, нужно будет вернуть там фамилию пистолет найти. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Будем говорить Всем удачи, всем пока-пока. Увидимся в следующем ролике.